Здарова, бандиты, с вами Панда. Сегодня я хотел поговорить о мотивации, да, и о разных типах людей. И просто ситуация, ну сама, сама себя нашла. Я давно хотел про это большую тележку завернуть. Я рассказывал уже вам про мотивацию, про своих знакомых кучу, которые сидят дома, ничего не делают в насуту, как ковыряют. А я говорю, ребят, вы понимаете, в интернете говорю, можно зарабатывать 1050 в месяц спокойно. Да, Панда, научи нас. Ну и в итоге проходит три дня, он ничего не делает. Так вот, сегодня я хотел что рассказать про мотивацию, да? Э -э -э мы на, на канале Толяна. А человека, который снимает обзоры на Доширак, на еду, на чипсики. И у него в жизни много интересных ситуаций возникает, поэтому его канал, собственно, интересно смотреть. Каюсь, грешен, смотрю, наверное, его уже год, может быть, два. Потому что иногда... Нет, все видео не смотрю, конечно. Это невозможно смотреть, там, как он творожок кушает. Это, конечно, смешно. Но вот такие э, знаковые ролики, как там у него квартиру э, забрали, да, как там он переезжал, это я видел. Но интересно, потому что. Потому что э, тип мышления очень такой необычный. Это такой человек в футляре. И, собственно, в чем сейчас ситуация у него в жизни? Ему 28 лет, он девственник, живет с мамой, практически ничего не зарабатывает. Говорит, что зарабатывает в интернете. Я думаю, что там очень маленькие деньги, даже по каналу. Канал этот много не приносит, явно. Вот. Ну, то есть, как бы это очевидно, вот, и сейчас у него ситуация такая, что у него мама, кажется, с ума сошла, но такое ощущение создается, и она от него еду, короче, прячет там, они в однушке живут, тяжело, не очень богато, понятное дело, мама воду там отключает, ну, короче, мама сходит с ума, и он в 28 лет понял, что нужно идти работать, то есть нужно чем-то заниматься в жизни, хорошо, что понял, скажете вы, да, а я скажу, ребят, одно дело, когда ты ищешь себя и находишь в 16 лет, в 20 лет, да, я даже сейчас вот про себя тоже говорю, что я чувствую, что я немножко уже, да, как бы, ну, возраст уже, да, немножко. Хотя мне говорят, в самом высоку, конечно, да, наверное. Ну, я уже чувствую, что вот если бы я 16 лет был такой, как сейчас, то я бы больше мог, наверное. Вот. И, короче, что интересно с Толяном. Есть у него друг такой, Сергей Симонов. А с Сергеем мы делали даже совместки, когда 300 лет назад, потом я его как-то там поругался там с ним, ну, короче, там такое. Вот, э, Сергей это совсем другой тип мышления, то есть, это человек, который все время там, ребята, давайте то, давайте это, э, очень активный, да. Мне такой тип поведения, такой тип мышления больше импонирует, и по результатам Сергея в жизни видно, что он добился намного больше, чем человек, который сидит дома с мамой и ничего не делает. Вот, но так вышло, что вот у Толяна вот эта ситуация, они с Сергеем как бы дружат, да, и ситуация с тем, что Толяна там негде жить, и нужна работа, и Сергей ему предложил работу. Сергей уже предлагал ему нормальную работу, причем как бы там по блату, то есть все ну, равно, ребят, когда ты приходишь на работу, нужно понимать, да, когда ты приходишь на работу устраиваться просто с улицы, это одно, а когда позвонил тебе, допустим, вот мне сейчас товарищ позвонит, скажет, мне вот, подожди, мне дня три назад звонили, просили девочку устроить, дизайнера, вот, то есть все равно отношение другое, да, то есть немножко по-братски там, ну, как бы, проще, меньше будут немножко поначалу к косякам твоим относиться, конечно придется работать, да, понятно, что никто просто так не возьмет, вот, то Сергей ему может помочь с работой, и вышел замечательный ролик, который называется Толян, живи, и просто этот ролик, это ну, очень на самом деле полезный, рекомендую посмотреть, я даже ссылку оставлю в описании, это как бы не пиар, это просто полезно будет, посмотрите на два типа мышления, в ролике Сергей э, нашел варианты работы для Толяна, и рассказывает про них, он говорит, что тут можно сюда, можно сюда. Короче, там по итогу какая история, что оптимально там устроиться каким-то поваром можно 2 на 2. То есть, 2 дня поработал, 2 дня свободно. Я считаю, что это нормальный график абсолютно. Но это в свободные они еще и больше зарабатывают. То есть, соответственно, там курьером, там тут вариантов, короче, много. То есть, Сергей, он такой бодренький, он говорит, я бы там устроился поваром, если бы не было денег, понятно, да, если бы была ситуация итальяна. А, а там в свободные 2 дня, вот 2 на 2, да, там курьером, может быть, на юду там что-то там. Может быть, там где-то что-то подшабашивал, находил бы какие-то деньги, ну и, соответственно, зарабатывал. Потому что 28 лет, ну, блин, уже пора зарабатывать, малыш, уже пора как-то. Уже пора. Вот, Это позиция Сергея. Понятно, что я бы также поступил. Я бы тоже там поколбасился за бабки. Не вопрос, да, мне просто понравилось это выражение. Вот, то есть, я, я бы, я бы даю. Но я думаю, что Толян, он вот покивает головой. Просто я знаю кучу, кучу людей с таким мышлением. Море у меня таких знакомых, как Толян, похожих. Ну, немножко не настолько запущенных, именно в плане того, что не настолько вот ситуация не дошла, там у них еще до того, что мамка там, у них еду под раковиной прячется, как у итальяна Но вот та же самая ситуация, что люди сидят, ничего годами не делают, практически не работают, там вот, ну хотя лет 25, вот там, там вот так вот, да. И я, короче, решил, что сделать. Во-первых, ребята, я посмотрел ролик, абсолютно два разных типа мышления. Тип мышления человека, который добивается, да, и тип мышления человека, который ничего не добивается. Это интересно, правда, честное слово. Вот, а во-вторых, я решил Сергею Симонову кинуть по пари и очень приятно что он его принял и так что я написал Сергею это настоящий Сергей ребят как бы ну в друзьях у меня его нет потому что мы с ним когда-то там немножечко поссорились поругались не знаю но если выиграет пари у меня там друзья добавлю суть суть не в этом да я говорю приветствую последние два ролика с Толяном понравились реально старый добрый Сергей шутки про Тазик лопату подарки очень повесили ну действительно действительно ролики то есть на уровне мне очень смешно было посмотреть я вам предложил заключить пари. Суть в том, что если в течение месяца... Сегодня у нас 20 число, да, но не будем считать, потому что пока ролик 21 числа, число. Я думаю, что оптимально, да? До 21 сентября у нас пари с Сергеем. До 21 сентября, ровно 30 дней, до 21 сентября. Вот. Если... Значит, суть такая. Если Толян в течение месяца начнет нормально работать и жить, а Сергей ему предложил по работе очень нормальный вариант, нормаль, абсолютно нормальный вариант. И фрилансить, и еще что-то, нормальный вариант. Если начнет нормально работать и жить, я заказываю Сергею любую пиццу с доставкой в Москве. Ну, я думаю, что я просто не знаю, я в Москве пиццу никогда не заказывал, но я думаю, что у нас даже, если в нашей провинции да есть э, онлайн оплата, то я думаю, что в Москве тоже есть, я там карточкой оплачу или в оплачу, закажу Сергею пиццу. Ну, на крайней, ну я, я, я думаю, что получится, даже на крайний случай, что на телефоном укин. Ой, боже, там позвоню знакомому, привезем. Ну, короче, пиццу не вопрос, ребят, ну это не сложно. Это просто символически, понять, дело же не, не, не в сумме здесь, не в пицце. Вот, я ему доставляю пиццу в Москве, если Толян начнет работать. Вот, если же итальян в течение месяца продолжит жить так же, снимет грустный ролик с нытьем о том, что работать сложно, скучно и так далее, то пицца с Сергея. То есть, да, Сергей мне, собственно, сюда, я тоже дам ему сайт сразу, там у нас легко заказать, все. Ну, понятно, что это, символ... это символически, ребят, вы не думайте, дело-то не в пицце, не в никак, дело просто в символизме. Потому что я считаю, что такие люди, как итальян, они, к сожалению или к счастью, я не знаю, но они в жизни ничего не добиваются. То есть, если он 28 лет пролежал на печи, ребят, как Емеля, он будет лежать и дальше. Ничего не произойдет. Никакая девушка в его жизни, там просто многие в комментариях, вот девушку бы. Ну, какая девушка нормальная, ну, такое, ну, понятное дело. Вот. И люди активные, они что-то добиваются. Там тяжело падают, там, туда-сюда, но добиваются, что-то, да, синяки набивают. А вот люди, которые сидят, они будут сидеть. Так что я думаю, что Толян будет сидеть. Мы увидим, думаю, на его э, канале ролик о том, что он такой, все, обломался. Ну, тем не менее, Сергей принял пари, а стало быть, пицца на кону. Все. Это, ребят, действительно не пиар-ролик, я не хотел там попиариться на Сергея Наталья, мне это не очень интересно, вот. Но мне интересно показать именно эту ситуацию, что я не верю в то, что люди вот так глобально, радикально и быстро за месяц меняются. Хотя от Толяна требуется немного, да, то есть просто пойти на работу и начать работать, все, в таком случае Сергей победил. Но итальян, главное, главное, что в этой ситуации побеждают даже не я и не Сергей. В этой ситуации, если Толян пойдет работать и зарабатывать, побеждает реально Толян, просто Толян. Сори у меня с голосом сложно сегодня. Приболел. все ребят удачи всем надеюсь что было интересно так и мотивационный немножко у нас сегодня такой пари. я думаю что я думаю что забавно вот посмотрим на результаты через месяц 21 числа